Всем привет дорогие друзья, с вами Чайок ТВ, в этом ролике вы узнаете точное время, в которое выйдет обновление в игре Among Us, в котором мы все вместе сможем поиграть на новой карте Airship. И в этом ролике я вовсе не придумал эту информацию, а эту информацию дали сами разработчики. Однако в этом ролике будет прям точнейшая информация, которая очень сильно важна. И именно поэтому я попрошу тебя сейчас лайк, авансом и пожалуйста подпишись на канал, если ты и не подписан. Ведь мой канал смотрит 64% людей без подписки. Ну а до 30 тысяч подписчиков осталось прям совсем чуть-чуть, поэтому подписывайся на канал. Ну а я вам желаю приятного просмотра. Буквально только что, как только я записываю этот ролик, разработчики сделали очень сильно важный пост, в котором сказали точное время обновления. Сегодня в 11 часов по... Тихоокеанскому времени, в 14 часов по восточному времени и в 18 часов по всемирному времени. Для вычитания точного времени обновления игра Манкас возьмем последнее ⁇ Всемирное время ⁇ так как между Всемирным и Московским временем разница всего лишь 3 часа. К примеру, если по всемирному времени 3 часа времени, то тогда по Московскому будет уже 6. То есть плюс 3 часа. Ну и тут математика вообще очень простая. Получается, мы прибавляем к 6-3. Ну и получается 21 час по московскому времени. И итог таков: в 21 час по московскому времени мы все вместе обновим игру Among Us и поиграем на карте Airship. Ну и самое главное, что все официально. А на этом все. Всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, пишите комментарии. Всем пока!